Всем привет дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня начинаем играть в Россию РП. Вы давно просили, так-то я буду ее играть. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, да кто не кушает, взять что-нибудь покушать, тебе там чак и с печенькой, с бутеробродиком. Да. А вот сейчас видите вот это видео, которое у вас идет. если у вас написано красная кнопка подписаться, нажмите на нее, чтобы она стала серая, это самое главное. Если она до сих пор не серая, то сделать это сейчас. Если сделали красавчик, то все. Пишите в комментариях и буду лайк. А мы поехали. Так. Я немножко играл, ну да, немножко, уже 136 тысяч. У меня там есть гелик уже, в короче. Ну, да, играл это тоже. До записи еще. дофига Я сразу сказать Какая тут Самая лучшая работа. В шахту поедем потом дальней бочку это самые такие самая прибыльная это по вот это там 80 рублей дают но я там ломать недолго а вот эту самую долго ломать там 85 рублей дают. а за эти штучки 50 рублей дают самую почему-то меньше дают за вот эту фигню 40 рублей что-то хотя она большая но ломать это больше всего И дольше ой еще мы эту так взять и возрасти вырасти так скажем ну, так раз тут можно стрелять, понятно. Ну, в принципе, у меня есть лицензия на оружие. Оружие само есть. Потому что я уже играл. Ну, конечно, мы будем дальше проходить, ну, играть. Это не прохождение, конечно. Нет, даже дом есть. мой еще один купим. Потом, наверное, в следующей серии будем дом покупать Самый дорогой, который тут есть. О, кого-то шмаляет. Да или нет? Да, вот это белый мужик стреляет, которого я подвозил. Фига, а я его еще подвозил, кстати. Блин, зачем я его подвозил и вс? Сейчас начнет всех шмалять. Ну, хотя, в принципе, тоже могу шмалять. Если меня кто-то нападать будет. Просто печально то, что все все вещи пропадают. Просто. Это самое печальное вообще. Все вещи, которые, почитай, за всю игру заработал, они все пропадают просто я помню убили все вещи выпали просто все ну как не выпали ну просто исчезли они-то ему не достаются он просто тупо убил и все вещей нет, все нету так, -то вот так вот. Ну, тут понятно голод выносливость есть но я знаю как выносливость сломать можно типа когда на шкала уже считай все упустится можно нажать резко и все она будет не тратиться просто ну, конечно, на работе шахта, это, конечно, скучно. Просто тупо ходишь и все добываешь. Руду. Ну, поиграть, конечно, интересно, там, пару дней, а потом уже что-то уже. Так-то я, я уверен, там, много серий делать нет смысла. Ну, 2-3 серии сделаю и все в принципе. Смысл делать серии по 10, как там, в других играх я не вижу. Тут вообще можно просто для одной серии... Смотрите, вот я бегу, и выносливость не тратится. Наоборот, накапливается. Это, считай, я сломал уже систему. А давайте ещё немножко добудем и все поедем. А то реально тут скучно уже. Да, в принципе, деньги я могу заработать вне серии. Это, в принципе, несложно. Поработать тут пару часов и все, Купить уже... Встретите, серии мы будем уже, наверное, покупать. Самую дорогую машину, которая тут есть. Audi R8, я смотрел. Она 300 тысяч стоит рублей. Ну да, это еще дешево, потому что на самом деле она дороже стоит. Но здесь, в этой игре, она столько стоит. На самом деле, конечно, два раза больше, или 10 раз больше. Но здесь она столько стоит. Так, добываем этот, и можно сразу телепортироваться здесь. Не обязательно э, ехать. Можно телепортироваться просто, и все. Вот так нажимаете, дальнобойчиком, и все телепортируется. Вот тут еще музыка играет, я знаю. Москва, Москва меня меня Хотя могут за это панку ждать. Хотя в Ютубе она есть, где я смотрю. Тихий землё, есть. я Тихий Хотя когда играл, мне она понравилась. Зайду, Вообще. Зайдет. Хотя я в детстве не слушал. Ну да, я здесь чтобы... вот, да, <сёк> там что это вообще не наша песня-то русская У нас в Украине вообще, в ну, хотя, может быть, можно было посмотреть сериал. Ну, это 2009-2010, вот я не смотрю. У нас и показывали детальки вообще сейчас. Вот, сериалы, я и буду я видел, тут можно, по-моему, больше 10 загружать, по-моему. может быть, и я. Может быть, это да, там был какой-то премиум, премиум. пока Надеюсь, бан не дадут <свят> <свят> <свят> авторские <свят> права. А потому что могут реально дать. Это не сложно. Просто такой бах, вот такой бах и все и дали. И вот так вот просто там пять секунд все просто 5 секунд и все и уже могут просто монетизацию выключить хотя у меня и так ее нету но все равно для буду на будущее все равно кстати тут можно и банк грабить. короче можно тело чуть о начинает дебилизм вот так и, работа, и это по-моему самая не очень работает Рыбу ловить, но я никогда не ловила. Там вообще, я не знаю, где уточка продается. Кстати, если вот такая вот фигня происходит, можно вот так вот обрезать. Вот так вот, хоба, и все, Не надо того очереди ждать. Ну, просто... Брейн. IQ 200 просто. Они там стоят эту ту пятую... О, у меня такая же фигня была тоже. проехала вот шлагбаум где-то вот здесь застрял, и все, И все это КГ просто. Потом меня спасали, потом полчаса. Ну зачем это надо, да? Вот, кстати, вот это мой дом. Вот, вот, вот он. А, ну, значит, я еще давно играл на другом сервере. Тут же не один сервер. 380 человек играет. Это тут серверов 5-10 точно должно быть. Так, и всё, телепортируемся просто столько снега. Он почему-то оно не поверил, бывать... снега, Да, не очень много, конечно. Вот, например, он идет, но он тут не, не, не лежит, видать сверши. Да. Ну, в принципе, тоже чатики своя жизнь происходит. конечно. Ну, в принципе, реальная жизнь. Да. Боже, ну не пытаются делать ее реальной жизни. Документы проверяют, конечно, там. Стоять надо полчаса документы свои показывать. А если ты в розыске вообще тюрьму... О, да. Меня один раз чуть не посадили. Ну <кхм> <Собери меня домой. кхм> <Да. кхм> я, сэр, я просто взял, вышел и закрылся. <кхм> Это <кхм> самый лучший вариант вообще чуть-чуть и распрощаемся с землей самый лучший вариант просто выше выйти из не надо ничего там штраф платить ну, штраф зачем взял вышел себе и все ничего нет, не надо. а я там общем, вообще банк очень легко просто типа тут можно прислониться и типа вот так как это сделать и можно деньги взять меня украл там нет, нет, нет, нет, нет. но их нельзя никак ничего сделать это бессмысленно просто. Их вывести нельзя. Они в, ру в руке у меня были, но... ну, там тысяча рублей было в руке. И смысла нету никакого. Просто считай, как... Э -э Сувенир. Блин. Ничего нельзя с ними сделать, серьёзно. Вот так-то вот так вот. На бананчику пошёл, нормально. На бананчики вкусные. Ну, хотя в реальной жизни тут нельзя их есть, где банан. Так раз можно в магазин закупиться можно пойти. Но там не только банан, там консервы есть, все там есть. Можно к Бангу обанути, его наверное ограбили уже, потому что его 10 раз нельзя. Ограблять. вы не можете покидать город. А как это мне даже работать нельзя что? А ограбли, видите? Вот такая фигня происходит короче тут в сейфе находятся деньги ну, его там короче по времени там О, вот так нельзя вот так взять и каждый человек может прийти и ограбить его не нифига там раз в час не, не, не в час, не в час. раньше вообще можно там вообще его не было раньше когда я еще впервые играл на этом сервере я даже я уже такой удивился, нифига это тот сервер, его тут вообще его изменили бы. ничего тут не было. Тут, тут нифига не было, что ли. Они даже не плевать, да? А вон бегут менты. Военные. Не менты, военные. А смысл, я же могу вот такой, я умный просто. А смысл не стоять там, паспорт свой показывать? Я просто возьму вот так вот, и вс. Я просто возьму и объеду, и вс. А зачем мне вот это вот делать, показывать? Бессмысленно вообще. Ну, так я, я не знаю, какой. По-моему, у всех дома одинаковые цена там. Везде будет. По-моему. к автобус быстрее, чем быстрее чем грузовик, грузовик 50 километров максимально где вот такое взор... первый такой вижу конечно а такой грузовик нет земля не там да, новый год не поверишь, там автобус новый быстрее год. автобус километров ехать фига там себе снег, я такой снега что если бы я там не был сам я не поверил что было в принципе, нормально, что земля не видит небо и звезды не видать сверху. помогает? Серьезно? Ну, спасибо. Спасибо, помогает. Но ну, они даже не подозревают, что я снимаю. Вот, серьезно. Они думают, играет, человек. Ну, нифига, я снимаю. Ну, ладно, я вам спасибо напишу. реально спасибо ага. ну, реально помогают ну реально тут есть люди хорошие которые помогают я стать там и подружился с там пяти человеками просто вот так вот помогает и все и все друзьями становится в принципе а раньше я когда играл все просто играю чтобы тебе просто друзья становится у меня там 200 друзей еще было на предыдущем аккаунте. Просто вообще. Тупо играешь, себя не тебе друзья добавляют. Мне нравится. И визирку можно играть. Вот эту. Но там, там, там ещё, по ней там еще, по время дольше. Там вообще 5 минут. Надо ну хотя, при принципе, там время. Ну ладно, пять минут нормально. Просто там куша меньше. 100 рублей сегодня. 100 долларов, 100 долларов. Он нет в розыске сейчас федеральном розыске буду смотреть все в федеральном розыске нормально все они сейчас поставят тюрьму нафиг, на 200 лет пацаны, дорого приготовить пиццу на да, пиццу. Да, пиццу а понятно все пиццу сожрали мне. Ну 140 тысяч будет и все мы будем серию Ну конечно, на, на самом деле я могу быстрее два раза заработать деньги. О пацан ну, дерись. А вот сейчас будет небольшие проблемки. А, ну, понятно, там опять недрис происходит. Неудивительно, в принципе. Ну, в принципе, Россия. RP. Автобус перевернули Ну, красавчики что ему сказать в принципе еще о наевну бить еще серьезно на телефон да не хочу нет а тут можно и позицию. а тут даже телефона нет ну именно не телефона номера телефона нет ну, ладно. кстати у меня уже восьмой уровень Восьмой уровень. Скоро девятый будет. Девятый уровень? Я до сих пор не могу ни, ни, ни депутатом быть, ни в Кавказском, никакого, ни в Киевском Никаком. Смотри, если я захочу кавказская Нет. Киевское. Депутатом. Только дальнобойчиком, и Ну, дальнобой. Ну, такси там, там, службы, там. Службы безопасности даже нельзя по-моему. Десятый уровень. Депутат. А, да в ру облако Понимаете, тут в принципе даже не нужен вот это все фигня. Тут рубероблок сообщества В смысле, я положить ящик, я Дайте мне ящик положить, я... Так, А я здесь могу не могу. Просто бывало такое, что я не мог машину даже сесть. Либо это баг какой-то, ну да, бак какой это бах, по-моему, вообще. Там далеко, далеко <связано> <связано> а я не положил? В смысле? Год, Почему я должен бежать куда-то? Там Новый год, два раза в год. Просто коснуться, можно даже в воздухе вот так попают. Там столько снега, что есть слава, а я, дойти, я не могу. Надо идти прям нет. И раньше можно было просто <связано> вот так вот подпрыгнуть и уничтожить, даже не коса. в реальной неделе хотя бы показать сколько аудис будет вот. а, ну 200 тысяч рублей конечно переставлю да да, 300 тысяч, тысяч. а хотя в принципе 200 тысяч рублей если поиграть так 60 тысяч рублей Землей я а ей клянется, что вернётся спасибо забру с места не сойду в ринок... спасибо сойдёт посреди огней вечерних верунков машин просто берут некортики огонёк моей души ну, теперь я точно вроде да, ну, в принципе, отчего я... ну, <сечно> <сечно> <сечно> <сечно> <сечно> как его зовут раз он упал <сечно> А там дверь открылась, в А, я с муполся. А что, он отменил или что Доедут. Вот, он вечно стреляет. Ну, да, там бандит. Да, а тут вообще у них три логова. Вон там, дальше. И вон, возле этого, там где дальнобойчики, еще есть э, гаража. Ну, не я сам. М -м -м. Не-не-не, назад, назад, не Не-не-не, назад, сейчас за начнется все. Да что за фишки с ним играются? Не, но ну я знаю, что да, можно. Зачем это дебилизом заниматься? Можно, О, да, да, только объехать здесь надо, а не да. Все, объект Все нормально. чем друзья не дополняют непонятно а ну да первого лица конечно не очень вообще просто смотришь хорошо. туда сторона первой лица ну реально скорость очень маленькая 106 семь километров вообще очень маленькая на самом деле там можно и под сто ехать но здесь нельзя здесь нельзя почему-то вот так вот Наверное, чтоб не гоняли. Какой гражданин? Зачем мне гражданин? Надеюсь, вам понравилось. Если хотите продолжение, вторую серию, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.